Так, ну, в общем, смотрим, что получилось. То есть, здесь получился алфавит, как в виде пазлов. Вот. А здесь у нас рамочка, ну, нижняя часть, получается, данной штуковины. Сейчас приклею и покажу результат. Так, ну вот, произвел обрезку получается верхняя часть нижняя часть верхняя часть будет у нас накладываться вот так вот на нижнюю вот, и получится подобие коробочки то есть вот так вот приклеится здесь по контуру по всему а вот эти вот эти буквы как бы будут вкладываться в эту коробочку так в общем, вот я, получается, сделал вот такую коробочку, и теперь вот пазлы у нас, пока я их еще не раскрепил, они как бы будут собираться вот так вот. То есть все это будет выглядеть, ну, примерно, примерно вот так. и так вот примерно как оно выглядит. Каждая буковка убирается. И складываются пазлы. Допустим. А. Б. И В. Вот. Сейчас попробую отнести детям. Пускай попробуют, соберут. Посмотрим, как это будет выглядеть. Да, и еще как бы можно покрасить допустим, гласные буквы и согласные буквы. То есть, будет выглядеть поинтересней И детям, чтобы для развития было тоже запоминающееся. И раскрашивать, кстати, можно вместе с ними Можно все перемешать а -а -а. Знаешь буквы? А я не учу Ты давай Тифлы. учи Буковки Тифлы, учи Помогай брату Буковками еще переворачиваем. О! В! Это что за мальчик? В! Мальчик Надо каким-нибудь карандашом обвести вот сюда вот эти. Еще бы! Вообще покрасить. Еще бы! Покрасить надо, чтобы это... Где классный, где согласный, где Лена. Где Где Это что? У меня же есть. Дом, дом, У тебя что, нету, да? е ЙО давайте. Нет, Еще пожалуйста. Давай. ЙО. ЙО. На лучке порядка. Я. ЙО. Ж. Ж. Ну это что, Ж что ли? Как на медведя моё. Как на медведе. Ж, З, З, з, и, и. з как пишется? С. И. и. И. И, кратко. И, и, и, и, и, и. Вот буква И. А, уже Помогай, вот и краткая. Я была поелива так вот. Э, ты... К-к-к-к. Э, ты...